Всем приветствуем Макс Риск. Перед началом ролика я хочу вам прийти на канал Макс Риск, нажимайте на подписку и прикольно видео ролики. Также вкладка канала он тут рекламировать, а тоже буду рекламировать на канале Риск Старый Зуба Зуба. Заходите здесь, вкладка канала, не телефон, не важно. Он сразу выражается он самый веселый, добрый, поэтому переходим к ролику. А всем привет, с Макс Риск. Ну как вам понравился? канал тоже макс риск мы там тоже снимаем с друзьями можете там переходите там тоже мои ролики есть там чаще ролика чем на этом канале поэтому лайк подписка и вас сыночка ночка бам фазе вода так что ждите скорее всего будет фазе ну или же нет тогда убираете луи а если тоже нет то убираете луи Значит, смотрите, у вас есть два персонажа к Луи и 10 просто к Фази. Остальное все зависит от вас. Что у вас выпадает? И пиши в комментариях, что тебе выпало? фазе или Луи или какой-то персонаж, который ты сам задумал? Именно тебе, а не Ну, и, возможно, если ты не играешь зубом, то давай-ка я попытаюсь выбить. Только, конечно, я не везучий в игре зубом этому не везет мне и бравли тоже кстати канал ну, по тоже у нас есть в принципе там не везет так вулкан. тратить нужно как цены все но блин дороговато слушай наш его бедом а потом уже скин как и покупать сэкономить а то так дороговатенько нужно дорого для меня для кого грузчику не денег ну да это правда где звук мускин да? так быстро Уживаясь. Я что такой другой комплект взял. Так, помочь, конечно. И кому-то помочь. Часть, конечно, меньше. А, Подал заявку на вступление. И кто-то не принимает заявки, как я понял. Слыш, я хочу уйти этого севера. Как будто какой-то странный север, блин. Кто хочет, чтобы я стал свой север, давайте наберем, Напишем в комментарии. 50 человек, как минимум. Пишем. Создай клан. Я создаю клан. Поиск ну например там можно везде минимум 6.500 кубков так что начнем знаете нет, тут дали уступление Ладно, здесь помните гимбах вот вы и там э, остальные как-то показывают, что у вас тут нет ну думаю, ладно пошли качаться чтобы увеличить свой ранг В принципе 6500 кубков у меня есть кубки но мне хочу еще лучше но потом ну, опа на ну вот оказывается окей все же по разным ну год обратно ой -мо что лагает так давай кусайте кусайте кусайте фас фас фас я хочу пройти в принципе сюда вот кусайте как стрелять тоже кусайте луком луком ой, ой, ой, ой постреляет по нас тут так забираем все что есть давайте может быть уже покажем тут просто лего поэтому нужно покашить Вот за чтобы стрелять нас. нас. нам, по нам бы стрелять. Отступай. Слышь, вот за что пошел. У нас крыса тоже. Ой, нет, вот за не ко мне. Тут, тут, тут, у нас тоже что-то есть. То туда, то обратно, сюда вот. Иди музыкам, же прочим. Подписчики, что вы там мутите? Где у нас музыка? Нет, нет, нет, иди, пожалуйста, нет, не надо. Флаг, заюсь, иди отсюда лучше. Где иди, иди музыка? Я ж позаказал музыку. Ладно, придется каждый минут Делать вот так вот. Так, на, на там. А, иди отсюда. Опасный же. Ничего делаешь. Я только я всех боюсь. Блин, значит, его теле начинаю ну, музыку включить, это сделано там у нас ну гал, репликату пока не включу музыку музыка у нас тоже короче если бах убедил то значит баг и выиграет поэтому смотрим за ним почему будет не профиль а баг профессионал так я вижу лео стран как кто это делает бах и что Бак, а даже проводит бак, кстати. и он просто бесмертно танцует. Танцов, танцов, танцов. Прям стоящий танцов. Только он один танец танцует, бам Ну как я куда бывают такой баг, я в тебе верил. Да, нужно верить, а кто проиграл лучше, лучше проиграл то есть проиграл видишь я говорю что у меня есть мастер кто бьет меня то побеждает всех так что узнайте про это каким получили нормально можно идти дальше Там вообще из вкладку. А ну-ка тихо, а ну-ка скушать его. Скушать его нужно. скушать нужно его. Кусали. Кусали немножко. Так, вижу с него и морковками. прикольно, тима, да. А ну-ка, там, Я сейчас как на. Да? Снежком. Жаль, все снежки, то нельзя. Вот кто имеет право, может разработчик написать, разв... разработчик разработчику Снежки. И это снежками будет прикольно. если не добавят, то нет, так нет. Если была моя игра на да? потом задим игру такой вот снежками кидаться или ну, ну, в рот цены есть ну принципе стать тоже не жалко У нас будет своя игра по-моему иди отсюда б знаешь вот the gas иди отсюда вот за газ иди сюда давай на них нападай Реально тащили, как я понял, где он там Давай, кидаем хайс пухайся. Не знаю, где он там тусит. Ладно, папа, кашу На, на, на, победил, отлично. Забираем, забираем. Что, чё я возгас? Тут-то есть, между прочим. Не знаю, даже здесь или нет, мой. Микс, где? А, пошел он. В принципе, у меня есть тоже аптечка. Опана, найди, стопана, опана. Че есть птичку? Отсюгаюсь, отстанет от мне израченица. Отсюгаюсь, отстанет извращенец Бак на меня, все меня, все меня. Пас, блин. Ты, блин, израчений пошел вон, блин. Никс, иди, иди я тебя, Так вот, а, блин. Вечно он за ну, достал. косой так. Понятно. друзья, смотрите. Но я о а вам всегда выиграть тех, кто побеждает меня. Ебой, мой почерк тоже хорошие кубки. Изи изи -из катку. А еще докажешь еще раз. Да, блин, друзья, вы что так понимаете? Я, я прям 10 больше раз доказал. Так что все нормально. Вы выиграетесь быстрее. Вы мои видеоролики ну, понятно, ну понятно. Елка кстати прикольно. Никс нужно вырубить. Никс вырубайте скоты на некс скоты на некс лично ладно на опасно кстати был никс кавер кстати прикольный а может мне министр тоже задать майнкрафт майнкрафт с контрому ну нет такая не очень к издрачении пошел пошел он, пошел и ешку других в общем в общем зажратель блин ладно терпить закаткой топ это реки раки чотьо помните мой трек рикираки тю кто не верит да там сейчас глаз будет ем покажу до да. ну, сильнее в общем покажем что да? понятно чем дело покажу все хай зак смотрите карту я вам покажу вам вроде после катки покажу вам чем там делом. вообще ждем Замес, замес, замес, замес, замес, давай, ну на на тащи, тащи, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, мальчик, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, канал видно блин даже не видно да ну ваш поделать значит не Ну ночь вот даже кнопка есть заходим значит на ролик без рекламы видно так что смотрю заходим также в закрепленном комментарии читать дискорд да там есть и также есть на канале еще покажу вам что реально я такого уже делал чтобы вы поверили мне так дискорд заходим. Это мой дискорд, там точно никто не зоваем и кого тоже так никого не зовем. А, как зуба. Поэтому... Я не был вайник как зуба. В общем у нас есть ролик под названием Вон он, кстати, GVT. Ну да, если вы скажете, что я кое-что изменил, то я, вам, конечно, покажу, чем там дело. Есть тоже, также если есть... Зайдем. Ну загружается, мощно Есть ролик. А, скрыл. Нормально же скрол. Так, север. Обжал чат. Вот, читать, убей его есть. Если... Одна. <смех> так, дальше мы смотрим. Музыка где у нас есть. YouTube. музыка пишется. Мы здесь. Кирак Зуба, зуба, зуба, зуба, зуба. О. Ну, да, да, да, конечно. дубина, что. Э, вот, 2020 год полгода. Но есть правда еще. Вот, смотрите. One day. О, рекираки джо в 2019 году. Если вы изменяете там название, то название тут не изменится. Это тердискорд. Алло. она не изменится. А но не изменилось, значит, значит, это все правда. Осталось Rikeraki тьоджо. Рикираки Это копирующий. Я помню кстати. Его ролик еще мы замечали его заходить получаете младшего гератора всем желающим а кто уже месяц пишет мне сообщением например два месяц вот напиши мне сообщение месяц итак смотрим М -м -м, месяц есть нету Тут сегодня, ну, сегодня 0 5 первое нужно еще буквально 0 да, нужно 31 первым так что потом эти дам а потом уже у нас будет 6 месяцев даю старшему модера. Будет классно. Так что переходим обратно. Если мы побеждаем, пока доказываю что да, реально победить. Есть игроки, которые покажут, что да, реально победить, так что еще одну катку. Или хватит это последняя как когда чувствую что хватит я построю там ролики смотрите возможно я потом узнаю сколько мне нужны вести ролики покажу вам аналитику В принципе почему и нет разрешено не разрешаю показывать вам аналитику некоторые вообще не разрешают скажут ах вы что такие вы что-то расскажете чем ютюберу и он потом что то там почитает о слушайте тут нас вообще вау я куда завалю первый раз вижу когда я завалю такого коротышку Покажу на покажу, что там делаем, и покажу, сколько не нужно тогда ролик не снимать, чтобы вы засмотрели именно до конца. Ну, например, не знаю. Покажу все, все будет нормально. Так. Ну где? Алло, я тут опаздываю, между прочим. Лук. Нет, единственное. знаете как будто на мином плает фаза него Иди отсюда блин танк а нет нет нигде не знаете как будто я играю в roblox или как там как игра называется туда сюда туда сюда иду помните как сейчас я ему настоящий ну я сейчас играю опасно так очень рекинчик включайте мне Итак, такое у нас было. Туда-сюда, туда-сюда, как в Майнкрафте, да? Тут чувство, что там да. Знаешь, борзый, блин, щит мне отключил. Нормально, блин. На, блин, иди сюда. Какого она ему? Да, теперь научили такое говорить, слава Так что не удивляйтесь. Ибра, блин, учит меня целый день, блин. Популярно смотрю, что поделать. И привыкаю ответ не знаю как напишите комментарии как отвыкнуть такого теперь как они можно на неплохие а возможно не хорошие да нужно отступать еще кто-то спрятал всем но иди обон что здесь тут Пал, ха. Пас. Попал. Знаешь, какой снайпер. Эй, -э -э -э, куда идешь, слышь? Ну, блин, на ну, не дай место. Нормально. Нормально. Ладно, друзья, сейчас покажу и скажу, сколько мне на ролик пойдет снимать. не знаешь, как тебе делать. Куда прожил этот день? так да уже придется слушать и а не меня никак я хочу как YouTube скажет снимать такие правила и теперь новые правила придется шапа давать. ничего такого Эх, вот сейчас показывает 6 минут а ролик на страйк зубья где страйки Эх, ролик 20 то есть много только мы снимаем 20 минут ну, вот это наверное много помню знать говорят тут эм... то есть говорят короткие ролики снимаю монолитики здесь давайте тут еще не обработаем данные очень говорят часть снимает это все нормально Дерни, вот сказал один ну показал статистику понял, что... смотрите много снимаешь короткий сним... ну 8 минут ролик нужно что потом эм, продвигалась если меньше снимать то это, это, это будет неправильно так что 8 не ролик не снимать ладно придется 8 минут на ролик снимать как сказать. Ну, может, может, может как то получше всем учикам а ну покажи экран но... как-то неправильно в общем, побеждают мне те, кто. Я третий без побеждаю, кстати. Сюда третий. Хочешь присоединиться? Нет, я обиделся. Все, мне просто больно. Вот и все. Какое имеем право с вами играть? Никакое. Всем удачи, пока. На сообщение. Наверное, еще за бани, прикиньте. С банками никогда нет покоя. абсолютно. Вот, что там лично? Ничего. Хоть какое то спокойствие. Но потом они мне киртык скоро уйдут. Всем дочи пока. За что? Там да, наверное вроде скоро спавня. Пока всем. Подписка нам на один канал.